Да, здравствуйте. Решила перезайти, потому что один человек... Оля, меня слышно, да? Видно? Угу. Ну, давай, наверное, подождем еще несколько минут. Я не знаю, что сегодня со связью. Да, да. А сейчас меня видно? Да, да. Ну, я надеюсь, сейчас... Ничто нам не помешает, ничто не пропадет эфир. И мы с вами будем начинать. Итак, сегодня в нашем эфире мы будем разбирать по традиции нашего парфюмерного марафона от компании Ламбре. Будем разбирать вот этот замечательный дуэт, ароматы Y. Ну, да, мы подождем. Y и X. Подождем, потому что пока только два человека. Сегодня у нас технические неполадки. Так, Наталья. Да. Добрый день. Рада вас видеть. Подготовили наши блотеры. Привет. Подготовили наши блотеры подготовили э, наши ароматы, наши тестеры из э, шкатулочки нашей заветной, стакан воды да, и э, и блокнот для того чтобы мы могли с вами сегодня вот эти э, два аромата мы могли их оживить. Так сказать, одухотворить, чтобы мы на самом деле увидели, какие они вот, так сказать, в живом формате. Ну вот нас сколько еще? Подождем, подождем еще или будем начинать, Оля, Наташа? Меня слышно? Сегодня у нас эфир немножко зависающий. Но я думаю, ничего. Я предлагаю начать или подождем еще, девочки? У меня чат висит. Начнем. Вот, спасибо. А то я не понимала, висит чат или нет. Итак, Давайте мы с вами нанесем аромат, начнем, наверное, с женского. Я уже говорила, что он в такой монохромной упаковке, то есть он очень яркий, насыщенный, да, спасибо большое. А яркий, насыщенный, интересный флакон, привлекательный. А что же там внутри? Давайте его продегустируем. А нанесем на блотер аромат. Степаненко, Лена, ну, Подключайте ее, напишите, пусть подключается. Сегодня у нас не технический день, так сказать. А, да, Итак, мы будем начинать. Какой же он? Давайте нанесем аромат. Вот номер Y, это женский аромат. Нанесем на блутер и начнем слушать слушать его, как он звучит. И по традициям, по традициям, как мы с вами Поступим, как мы будем составлять описание. То есть сначала каждый напишет три прилагательных, какой он на ваш, на ваш вкус, да, на ваш взгляд этот аромат. Следующее, Какая женщина, какой образ, что он этот аромат несет, транслирует. Дальше. Какое место в парфюмерном гардеробе, этот аромат занимает, то есть, куда его можно одеть, да? Вот, и э, в итоге мы с вами сформулируем вот такой э, образ каждого из ароматов. Итак, готовы? Давайте будем активно в чате писать, чтобы я понимала, что, что я не одна сама с собой разговариваю э, с камерой. Вот, итак, какие три э, эпитета Три прилагательных вы, вы можете об этом аромате сказать. Давайте наносим и слушаем. Вот такой замечательный флакон. Слушаем. Очень красивый, да? Нанесли? Нанесли? напишите пожалуйста в чате так готово готово слушать угу. хорошо если у вас уже есть три эпитета пожалуйста можете написать какие ассоциации он у вас вызывает какие эмоции? Кто готов? Прописывайте, пожалуйста. Три аппетита. Нежный, да. У него даже светлый, радостный, женственный. Вот даже упаковка, наверное, да, транслирует вот такой девичий такой аромат, наверное, даже вот и упаковка сама об этом говорит. Светлый, радостный, женственный, нежный. Кто у нас еще? Светлана? Светлана готова написать? Три эпитета. Ласковый. Ну, да, ласковый или ласкающий. Наверное, ласковая женщина, когда наносит этот аромат. А так, наверное, ласкающий. Ну, возможно, и ласковый. Да, это, Наталья, ваше представление. Еще, еще есть Светлана, готова написать? Угу. Ну хорошо, пока там еще вы пишете, я бы а, принесла свои. То есть, на мой взгляд, это кокетливый, а, такой молодой душой. И а, вот нежный, действительно, вот он нежный, молодой и кокетливый. Вот что-то такое в нем вот есть, такие ноты. Замечательно. Теперь давайте с вами представим, какая это женщина. Вот перенесем этот аромат на женщину. Какая она? Вот что она транслирует? Да, Света, добрый добрый день. Света, пишем свои эпитеты на X, вернее на Y аромат женский. То есть мы уже сказали, что это ласковый, светлый, радостный, женственный. У меня это тоже нежный, кокетливый а, и вот излучающий молодость. Какой, Света, пишешь а, ты у тебя? Угу, интересно. А дальше я уже проговорила. Давайте будем писать какая-то... Женщина, Какая она? Какой у нее образ? Угу. Оптимистка. Открытый человек. Дружелюбный. Да, привет. А, то есть, смотрите. Ага, хорошо. Хорошо. Угу, хорошо. Ну, в любом случае, слушаем тогда, а, тогда все. Какой аромат? А глубокий, чувственный. Слышали, да? Оптимистичный. А, вот такой именно чувственный. Хорошо. Еще, еще, какая женщина? Теперь какая женщина? Светлана пишем, какая женщина? Образ какой? Мы уже услышали, что это оптимистичная. Что она транслирует этому миру? То есть, а, вот как вы считаете? Вот сегодня в наше время, вот если мы будем а, вот этот аромат а, носить, да, как-то использовать в своем гардеробе, он будет как-то нам помогать сегодня. Потому что все-таки немножечко такое, наверное, угнетенное состояние в принципе в мире, да, в связи с, с, с, этой, с этими проблемами внешними, так сказать. Но тем не менее мы создаем себе энергетику сами. Да? Сегодня все, что нужно, оно есть в нас самих. Мы всегда чего-то ждем извне. Но на самом деле, самое главное, самое важное, все ресурсы, они есть в нас. И аромат нам помогает, нам помогает наш, наше ресурсное состояние вывести в максимум. Да? Вот, то есть я еще, еще жду от вас. Весна, лето, да, Ольга уже пишет, когда этот аромат можно носить. Весна, лето, первая половину дня. Да, вот в моем представлении это женщина, которая влюбляет. Она может, это кокетливая, это нежная, это действительно вот такая в некоторой степени беззаботная. На самом деле нам не хватает в наше время, наверное, каждая из нас какой-то легкости. Да, добавить радости, оптимизма, молодости и задора. Да, я об этом сейчас и говорю, что я хочу подойти не только с точки зрения, когда этот аромат, вот будет актуален, лето, зима и весна. На самом деле, я хочу отметить, что в этом аромате нет, вот знаете, такого кардинальной свежести. Есть такая нежность, легкость. И а, вот, э, на мой взгляд, этот аромат можно э, и нужно носить даже сегодня, в межсезонье. Светлана пишет, современная, женственная, нежная, очаровательная. Видите, сколько эпитета внешности и женственности. На мой взгляд, это даже аромат, который поможет женщине напомнить, что она женщина, в связи с тем, что она несет большое количество всякой нагрузки да, жизненной, работа, дом, семья, всякие, всякая ответственность. Но этот аромат позволит каждой женщине все-таки еще больше пробудить какое-то свое внутреннее женственное состояние. Да, этот аромат, он, в принципе, для молодежи и для тех, кто, кому нужно вот этот драйв, вот, вот эту молодость немножечко обновить, обнулить, я не знаю, как, как называете, как хотите. Да, что он будет давать? Очарование он будет давать, нежности, женственности и вот желание, знаете, как сказать, вот, вот, наверное, этой влюбленности. Влюбленности прежде всего в себя, посмотреть на себя, влюбленности в эту жизнь, влюбленности в наше окружение, потому что реально мы забыли о том, что мы, мы живем, мы дышим, у нас, мы занимаемся любимым делом, у нас есть замечательное наше близкое окружение, у нас есть возможность наслаждаться этой жизнью и все-таки подчеркнуть еще, еще больше себе вот эти качества да потому что мы знаем что аромат он влияет в двух направлениях в первую очередь на хозяйку аромата на хозяина кто его носит и на социум поэтому изначально он может помочь все-таки вытащить из нас или помочь формировать вот наше новое состояние несмотря ни на что мы будем этот аромат носить, мы будем чувствовать эту нежность, эту женственность, мы будем понимать, что мы очаровательны, мы очаровываем, и действительно транслируем, транслируем в этот мир вот некое добро, женственность, вот на всю саму суть женственности, которая в нас заложена. Вот. Но Оля уже писала, что этот аромат уместен в любое, в принципе, в любое время, да, давайте еще про коллеги напишем, какое место в парфюмерном гардеробе этот аромат занимает, но давайте будем учитывать сегодняшний день, вот сегодня у нас ноябрь на дворе, да ситуация с, с, легко, с этой девушкой легко общаться она всем своим существом транслирует улюблен, улюбленность в жизнь, в мир и действительно, мир прекрасен и она прекрасна это действительно, она прекрасна Чат, сейчас, минуточку. Угу. Аромат этому не помогает. Да, действительно. И, то есть, этот аромат а, вот, можно носить а, сегодня и иметь как, а, ну, в принципе, как в своем гардеробе однозначно. Аромат, эмоция, включающий вот эту радость, вот эту женственность, иногда беззаботность. Да, этот аромат не деловой, однозначно. И, скорее всего, он не вечерний. Но в зависимости от того, какой ваш вечер, если вы хотите романтики э, с близким человеком, да, пожалуйста, он будет вас воспринимать еще более легкой, еще более нежной, воздушной. Он, он будет чувствовать, что вы действительно его любите. Ну, потому что э, сильная половина человечества, она не любит, когда, э, когда женщина слабая, когда женщина плачет, потому что тогда он чувствует, какую-то свою беззащитность, он не знает, что с ней делать, как ее утешить. А когда мы будем транслировать вот эту, эту легкость, эту нежность, и рядом у мужчины, у него поднимаются крылья, он э, чувствует причастность свою к тому, что его женщина, она э, наполнена радостью, наполнена нежностью. Вот как-то так, это действительно в мире э, так работает. Поэтому, дорогие девушки, дорогие женщины, если все-таки... Вам возможно сегодня не хватает легкости, вы чувствуете вот усталость как будто бы там рюкзак с кирпичами. как будто бы непосильную ношу несем, как будто бы у нас спина закрыта от, и, и вот скукожина да? бросить все этот рюкзак оставить потому что все что происходит в нашей жизни оно имеет логическое, разрешение всех проблем. Но нам, прежде всего, нужно еще раз понять и чувствовать, что я женщина, я прекрасная, я наполнена радостью, наполнена жизнью. Да, мужчина заходит, Оля пишет, мужчина захочет взять ее на руки, она легкая и воздушная. Это так, это действительно. И особенно хочу обратить внимание девушкам, которые привыкли к какому-то одному аромату. Может быть, он у вас густой, насыщенный, может быть, он у вас такой, знаете, бархатный может быть он у вас более свежий обратите внимание все-таки на этот аромат который а, замечателен в нашей коллекции аромат Y это для девушки для женщины а, да, Наталья пишет, аромат уместен на вечеринке с друзьями, одноклассниками как аромат выходного дня отпуск". то есть вы заметили, все транслируют о том, что он наполняет радостью вот иногда знаете, как вот в рекламе и пусть весь мир подождет, нанесли этот аромат, Вот закройте глаза, получите порцию умиротворения, вот этой легкости, вот обновиться, обнулиться, действительно, и он легкий, он не кричащий, он не насыщенный, но он дает энергию жизни, энергию радости, энергию, энергию вот этой любви, которую чувствуешь сам и хочешь транслировать окружение. И я, конечно, каждому э, желаю сегодня, чтобы у вас в парфюмерном гардеробе, особенно вот в межсезонье, вот был такой э, легкий аромат, который не обременяет никакими трудностями, э, каким то смыслом глубоким, да? А вот просто есть. Это знаете, как вот, это просто солнышко, это просто цветы, это просто нежность, это просто... И она есть в каждой из нас. Иногда, чтобы нам это поднять... Вот еще раз говорю, в ресурсное состояние надо несколько капель утром, днем, вечером вот этого аромата. Итак, дорогие друзья, нежность, легкость, воздушность, современность – это в этом аромате из нашего дуэта аромат y. Вот. Следующий аромат, который я хочу разобрать, это «Партнер» как сказать, в нашей коллекции это был дуэт. Есть такая тенденция, что парные ароматы. Но это не значит, что это прям обязательно нужно, чтобы женщина пользуется этим ароматом, а ее мужчина этим. Нет, просто, знаете как, как нехорошо бы человеку одному, такой аромат он имеет всегда какую-то свою сильную сторону. Скорее всего, это аромат который усилен вот этими нотами, возможно древесины, возможно каких-то таких вот мужских таких добавок ароматных, да? Это возможно воплощение, как видел парфюмер в аромате X. Кто же такой X? Итак, давайте нанесем этого мужчину X на блотер и также мы начнем его слушать. Какой он? То есть три аппетита, которые вам приходят. Вот три прилагательных. Как вы его воспринимаете сейчас этот аромат? Давайте его послушаем. Какие тут эмоции возникают? Давайте про... напишите, пожалуйста, чтобы я видела. Мы видим также флакон у нас монохромной упаковки, то есть черный, с тиснением буквы X, а, Такой стильный, стильный флакончик прямоугольный, такой как кубик. Итак, есть уже эпитеты? Чат, чат не вижу. Вот, да. Наталья пишет, таинственный незнакомец. Ой, какой мужчина. Боже, какой мужчина, да? Как песня. Угу. Что он транслирует? Еще раз. Наталья пишет, незнакомец, стоит незнакомец. Что, на ваш взгляд, еще можно сказать об этом аромате? Давайте будем. Пишите, наверное, да? Надежный, уверенный. Манящий. Ага, да, Оля, спасибо. Еще Светлана. Кто у нас еще пишет? Эпитеты. Ну, я бы, наверное, сказала еще: да, вот мои эпититы это современный, энергичный стремящийся к чему-то новому, вот, мужественный, стильный. А, несмотря на то, что это была молодежная коллекция изначально, она транслируется в нашей компании как молодежная коллекция, но я хочу сказать, что а, это те ароматы, которые не имеют возраста, действительно. Они будут уместны и а, на молодых, и на людях, которые уже... А, умудрены так сказать жизненным опытом это действительно он будет дополнять вот эту энергию силы давайте сейчас вот какой мужчина мужественный стильный надежный уверенный мужчина какой и в какое место в парфюмерном гардеробе этот аромат занимает где можно его носить давайте посмотрим привлекающий женское внимание собранностью. Да, Наталья пишет, считает, что он собранный. На мой взгляд, он подчеркивает индивидуальность. Вот что-то в нем есть такое, такая нота, которого действительно, которая действительно не встречается ни в каких мужских ароматах. И на самом деле, сегодня это один из самых выбираемых ароматов вот из моих клиентов, из нашей структуры, вот, Оля пишет тот самый мужчина, который готов носить женщину на руках заботиться о ней, за ним как за каменной стеной, да из моей, э, из моего опыта, вот последний месяц, в этом месяце э, было замечательное событие, моя клиентка, я говорила моя клиентка вышла замуж, это одна очередная девочка после 39, как я говорю моя, вышла, выходит замуж я это выпускала в сторис, значит, и как свадебные ароматы, она выбрала для него этот аромат. И он сказал, она, конечно, подарила накануне свадьбы, буквально вот на завтра свадьбы. Он говорит, нет, я открою его только на свадьбе, чтобы это состояние заякорить. Так что, действительно, это у нас еще был свадебный аромат. Ну, я еще раз говорю, там мужчина, который молод душой, который энергичный, который он на драйве. И действительно, свадьба – это решение вот надежность в том смысле, что он всегда держит свое слово. Ответственно, да. Этот мужчина, который, для которого вот Елена выбрала этот аромат, он как раз такой вот и есть, как Наталья описала, как будто бы Наталья его знает этого мужчину. И действительно, вот он транслирует вот эту надежность, он транслирует вот новый драйв. Потому что все-таки, знаете, когда в 20 лет выходит замуженец, это одно, а когда уже за ну, ну 40-45 и так далее, это совершенно другой взгляд. Я думаю, что каждый поймет, что здесь уже с учетом э, опыта, э, прожитых лет, да, с учетом ошибок, которые были сделаны, почему э, что-то не сложилось до этого, то здесь новое решение, новое, вот этот вызов обстоятельствам и э, новый уровень, который ждет человека. То есть, на самом деле, этот аромат можно предлагать мужчинам, если он чувствует, что, возможно, зашел в тупик своей жизни, возможно... Да, вот Оля пишет, что эти ароматы подходят для якорения свадебного события. У нас закорились события из мужского... Прощай, из, из мужского это «Х», а для нее был, она немножечко другой аромат выбрала. Это был из коллекции «Париж». Вот, то есть вот у нас такое якорение свадебного события. Я возвращаюсь к этому аромату, то есть кому его можно рекомендовать. А вы пока пишите, какое место в парфюмерном гардеробе можно использовать. Я говорю с точки зрения психологии, что человеку, повторюсь, мужчина, который чувствует какой-то отток энергии, который, возможно, всего достиг и не знает, куда двигаться. То есть это то, что включает, открывает, знаете, как открываются шлюзы и включает новые эмоции, новый уровень, новое видение. Этот аромат, в принципе, возбуждает в мозге именно желание к чему-то новому. И вчера у меня спросили: вот что, какие ароматы, какие запахи они структурируют, они заставляют концентрироваться вот на какой-то цели, на какой-то мужчине. Я предложила этот аромат, это из мужских ароматов, из женских я предложила другой. Но сам факт, что действительно это концентрация, это надежность, это ответственность, это опора. Это сила и в то же время это молодость души. Хоть в 25 этот аромат будет уместен да, для серьезности. У меня старший сын очень любит этот аромат. Вот ему какой аромат не предлагали, он говорит, нет, вот только этот. Вот, вот сегодня это у него процесс становления личности, мужских качеств, мужских каких-то, вот знаете, вот новых, новых уровней развития. И есть клиенты, вот я говорю, которым за 50, которые с уверенностью его носят, это статус, это стиль, и в то же время это энергия жизни, это драйв, это человек, за которым хочется пойти. Да, Оля пишет, это универсальный аромат для включения ответственности, надежности, какой-то концентрации. Да. То есть сегодня этот аромат уместен как в работе, так, наверное, и в вечернее время. Есть мужчины, конечно, ну, в принципе, их многих и не переделать. Он проснулся с утра, облился этим ароматом и пошел благоухает весь день. Но большая часть уже наших клиентов и наших консультантов, мы уже знаем, что ароматы, они при помощи ароматов, как и одежда, они могут нам что-то, в принципе помогать нашей жизни, создавать некую такую защитную ауру или наоборот эм, провоцировать на какие-то действия, да, то есть он что-то как-то работает с нашим, с нашим, не знаю, мозгом, с, нашим, с нашей душой, с нашим разумом. Но он работает это однозначно, это доказано. Итак, э, скажите, пожалуйста, все написали то, что хотели? Вижу, Оля, писала Наталья, Света, что-то есть? об этом аромате. Ну, там, в принципе, можно писать. Итак, что сегодня мы имеем в нашей замечательной коллекции вот эту, ну, реально потрясающую пару. Ну, да, Наташа пишет. День, вечер, все сезоны просто универсальный помощник. Действительно, он может быть и стильным, уместным в каких-то серьезных делах, да, и в то же время он не будет навязываться вот какой-то в каких-то дневных рутинных вот таких событиях это действительно универсальный сегодня x и y он и она это юность радость и свобода то есть ароматы которые наполняют нас юностью молодостью каждый помогает из женский помочь женщине все-таки вытащить из себя все это женское, женскую, в принципе, суть. Все, да, для нее, нее самой. мужской это драйв, это это мужественность, это свобода, это это динамика. То есть все, что нужно современной женщине, современному мужчине в наше непростое время. Итак, дорогие друзья, я искренне рекомендую каждому из вас иметь эти ароматы в своем парфюмерном гардеробе. Обязательно передайте эту информацию вашим близким людям, консультантам и клиентам. Пересмотрите, предложите пересмотреть парфюмерный гардероб каждого вашего э, гостя э, так сказать, э, вашей, э, вашей такой э, вот коллекции, да, вот вашего клиента, и рассказать о том, что он приобретет. Э, и на психологическом уровне, а какие выгоды он получит, используя вот эти ароматы, пробуждая в себе современность, вот эту таинственность, молодость и для женщины очарование. Вот, вот, Оля, вот прямо захотела снова открыть эти ароматы для себя и мужа. Действительно, эти ароматы жизни, энергии, стиля вот современного ритма, мы молоды душой, мы сами а, вот, пробуждаем себе, несем окружению, дарим, потому что мы же украшаем мир, мы помогаем людям найти себя. Мы не продаем духи, мы каждому человеку помогаем найти в себе то ресурсное состояние, которому даст ему радость, удовлетворение, счастье, позитив и новые рубежи. Ну, на этом хочу сказать большое спасибо, дорогие друзья. Наш эфир все-таки сегодня состоялся, несмотря на технические какие-то затруднения. Всего доброго и желаю вам счастья, драйва, не смотреть ни на какие трудности и находить в себе новые ресурсы для движения вперед. Большое спасибо, дерзайте! Спасибо и вам.